Всем привет! Вы на канале Соплей. Сегодня мы играем на безумца. Пробуем определить призрака с одной уликой, с маленьким рассудком. С жранием рассудка в темноте на 200%. Поэтому буду рад, если вы прямо сейчас поставите лайк, подпишитесь, напишите комментарий. И ваша поддержка очень важна. Я так зашел в статистику, посмотрел. Что у меня 85% смотрит без подписки. Я думаю, блин, ребята, давайте мы тысячу набьем, Тысячу, и мы будем праздновать просто всем селом эту цифру. А, давайте начнем. У нас получается Дэниел св... свиней, свиней. Короче, Свинюшка какая-то. Ладно, это глупо смеяться над фамилией, конечно, ну ладно. А, спугнуть призрака Остановить при помощи распятия И сфотографировать Отличненько Сфотографировать хм, А если это фантом Так у нас на улице утро а, Что меня очень радует Чему точнее я очень радуюсь а, Смотрим сразу нычечка Нычечки нету Нычечки нету Почему-то все двери открыты Нычечки нету Оп Сейчас мы просто походим. Нычки есть, ага. Там можно будет спрятаться, если что. Сразу щелкнем свет. Ого, какая кость лежит здесь у нас. Нычка? Нычки нету. Ой. Не люблю я щиток в подвале, на самом деле. Вообще в целом не люблю подвал. Ага, у нас даже, ну, не две нычки, но нычка в подвале Пока что у нас тишина Давайте мы включим везде свет, пока дом еще прогревается Так, мы здесь свет пока не будем включать Включим все-таки свет, наверное, более в смежных комнатах И, наверное, мы по.. Оп-оп-оп оп оп Слышал? Слышу, слышу, слышу, ты здесь. Угу. А давайте мы все-таки... МП-2. Отпечатка у нас нету. Вот интересно тоже. Одна улика, да, у табаки оставляет 100% отпечаток всегда. Вопросок. Вопросок. Вопросик у меня. А Оставляет ли он 100% вероятности, Потому что если бы сейчас оставил отпечаток Нам бы это ничего не дало, конечно Так, ты здесь? Да, ты в детской Я думаю, что ты в детской Ну ты же не можешь быть в коридоре Или можешь? Ну нет Ох, сейчас бы тебя сфотографировать, конечно Блин, что так темно? Короче, я хочу выпить таблеточки Напоминаю, у нас Изначально мы стартуем С 70% рассудка То есть в теории Когда я только зашел в дом, меня мог атаковать демон Прям с порога просто вот Не разбираясь, такой, типа, здравствуйте, добрый вечер Сюда шел Я такой, дядя, пожалуйста Не надо, дядя Mm. Это, это либо коридор вот этот Что навряд ли Либо это детская комната uh, Но скорее всего это детская комната 11 7 9 6 Ладно, давайте мы здесь попробуем с ним все-таки Немножечко пообщаться Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты где? Ты заяц? Ты медведь? Ты где ты молодой ты молодой ты старый ты злишься ты молодой ты старый ты злишься блин короче вот эта температура меня конечно вообще но она... так скачет Я не понимаю типа 10 6 ну как так может быть не может быть в принципе такого быстрого изменения температуры так, мы взяли, получается, два. Что мы еще можем взять? Фотогра... Фотоаппарат. Может быть, мы вам получится все-таки его запечатлить в нашу коллекцию а, снимков. В наш фотоальбом. А, ну, давайте посмотрим, что здесь у нас. А, я бы, в принципе, еще бы глянул бы призрачный огонек. А он есть. Призрачный огонек у нас есть. Я еще не могу стать, а вот, все. Призрачный огонек у нас есть. Получается, у нас может быть еще мимик. Мимикунг, мимикунг. Ты молодой? Ты молодой? Ты старый. Если сейчас будут отпечатки, это мимик. Это изи мимик. Это изи мимик. Отпечатков нету. Это не изи мимик. А что я сижу? ой ой хочу включить свет а, Давайте мы посмотрим сейчас Что мы можем сделать Ну, в принципе э -э.. Ой, Пожалуйста, выключись Нет, включись, но хватит орать а, Сейчас мы посмотрим, какие у нас есть призраки С призрачным огоньком Но мы не будем вычеркивать мимика, конечно же а Банш Опять Та же самая пачка, что была у меня в прошлый раз И там у меня был райзюм Сейчас мы, наверное, не ошибимся. Не ошибимся, не ошибимся. Как правильно? Не, не допустим ошибку. Банши можем проверить по датчикам этого движения и по направленному микрофону. Сейчас мы это сделаем, в принципе. Сфотографировать призрака, остановить при помощи распятия и спугнуть. Отлично. Можно, наверное, сразу закинуть ему туда распятие. Как я проверю банш? Я поставлю сюда и сюда. Что, мне показалось? Или у меня пара изо рта пошел? Очень сильно было похоже. Прямо вот здесь. Ну-ка. Показалось. А, я все... Я все смотрю на него. На этот. Так, он здесь еще что-то трогает. Нет? А где он потрогал? А ты где что трогаешь? Эй. Ты что, совсем ушел куда-то? Может быть, там отпечаток есть. Господи, было бы очень круто, если это был бы мимик. Я бы просто бы сейчас быстренько бы все бы сделал бы и все. Но у нас ничего нету на мимика. Ладно. А, кость где-то валяется. Да, вот она точно. Сюда эту кость. И пойдем проверим температуру температура у нас. Ага, он ушел. Но я даже знаю, куда он ушел. Он ушел в коридор. Там, где он теребит дверь. Сюда, да, ты ушел? Или ты в эту комнату прям зашел? Или ты прям в эту ушел? Угу. Дядя, не надо. У меня нет фонарик. Ребята, я не вижу ничего. Пожалуйста, дядя выпусти меня Ой. -ой. так ладно понятие по 2 включим свет это не джин джин не умеет шток вырубать М -м, есть предположение что это кант мара но мы конечно с по охоте посмотрим стоп Uh, это вырубился щиток. Возможно, она где-то хотела включить свет. И у нее не получилось. Uh, он не здесь. А, зачем я выкинул? У меня же хватает места. А где ты? О, oh, здесь руна, кстати. Утопленный в этом тихом омнут. Я заблюдаю за восходом солнца. Он где-то здесь буянет. Так, возможно. Он, кстати, включил свет. А не выключил. Только не говори, что ты никуда не уходила, такой типа... Ты серьезно? Не, ну ты серьезно? А где фотик? А что он трогает? Выкинь фотик. Ой, выкинь. Выкинь. Оп-оп-оп. Оп. Шпок. Шпок, не знаю. А. Она нам, блин, начала фотографировать призрака. Ну, в целом, фоточки идеальные. Осталось нам сфотографировать призрака Я думаю, что Я думаю, что я зря взял э... Себе Этот шку с собой Сейчас бы мог два креста принести Ну ладно Давайте кинем сюда крест посередине И что, и что, и что, и что Блин, может быть это все-таки мимик может быть, он все-таки даст мне рацию. Ты молодой? Ты где? Ты где? Где ты? Дай нам знак. Ты молодой? Ты старый? Ты где? Ты дружелюбный? Ты где? Как дела? Ты где? Ты где? Ладно, он не хочет нам ничего давать. А где мой фонарик? Нарик здесь A Посмотрим на баншуху Сейчас если загорается Если он выходит, приходит ко мне сюда то это Блин, есть предположение Ну нет, сейчас у меня уже нет предположения, что Тамара Потому что он просто мог Включить свет и вырубить во всем доме щиток Какую дверь У меня есть идея. Я пойду схожу за благовонием. <laughs> так, бежать, бежать, бежать куда? В подвал. подвал и детская. В принципе, в детскую побежать будет хорошей идеей. А, потому что он оттуда начинает охоту. Ну и думаю, что он будет намерен обойти все эти. Так, ну что нам получается по заданиям? Благовоние сфотографировать призраком. Почему ты в разных комнатах взаимодействуешь? Я не понимаю. А это могут быть, быть мими, которые под близнецов косит? Типа, он прям реально, он здесь стеребит телебиту все. Увидите? Блин, фотик скинул. Так, ладно, не забыть, что нам это... Что-то кубац. Какую дверь потрогал? Опять е ⁇ же. Или эту, или эту. Я не буду фоткать сейчас. Пусть пищит. Вот что падает. Но он здесь взаимодействует. Блин, это мимик, похоже, который под близнецов косит. Есть такое ощущение? У меня есть. Мимик, который косит под близнецов. Ну хотя это же рядом ну вот видите здесь картина упала там дверь открывается там температура низкая но здесь он уже не взаимодействует то есть ну как бы здесь здесь упала картина ладно давайте байтить на охоту наверное попробуем а, как бы его сфотографировать это же. так у меня в руках шаурма есть Шаурма в руках есть, свет есть. Я бегу, прячусь сюда. Или, нет, лучше сюда, наверное. То есть тут коробка не зря стоит. А, тогда что мы делаем? Берем фотик. Врубаем здесь свет. Дэниел Свиней. Дэниел Свиней, Дэниел Свиней, Дэниел Свиней. Кстати, надо было сюда, наверное, да. Я хочу сделать кое-что другое. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, боюсь, боюсь. Так это не Хоп, хоп. Дэниел Свиней. Дэниел Свиней. Дэниел Свиней. Это охота. так ходил он очень быстро я его сфотографировал Так это не они Ой, короче я боялся что я не сфотографировал его как это может быть фантом а нет да как блин Ну ждем еще одну охоту. И, кстати, он охоту начал, похоже, не с того угла. А я вообще даже не эту задание не выполнил. При помощи распятия остановить. Сейчас, секунду. Очень странная, короче, фигня, не знаю. Я его, мог... во-первых, не сфотографировал. Но просто он очень быстро шел, я напугался такой такой... Пожалуйста, не трожь Но он охоту начал как будто не из той комнаты. Сейчас мы послушаем его, что раз и в руках сгорает крест. Охота. И его не остановил крест. Mm, Так-так-так, еще одно благовоние А сейчас я его сфоткал Да вы чё? Не, ну я, я это здание выполнять не буду Извиняюсь, конечно, но как бы Я не собираюсь рисковать Я так сейчас переключил просто на последнем Так скажем, этом Как его слово назвать На последнем моменте И поэтому я думаю Но он очень быстро ходит и крест не жрет. Бля, может он здесь вообще, не знаю. Я просто не понимаю. Но он находится... Так, не мне нужен свет. Я больше фоткать не буду. Все. На этом мои полномочия. Все. Крест есть? Нет. На тебе два креста. Но он очень быстро ходит. Раджу. Раджу. Кстати, Раджу. Раджу, может быть, ходит быстро, потому что вот здесь приборов до хера лежит. кинем нафиг все мне плевать уже на, на то какой-то комнате мне нужно чтобы ты просто походил крест крест сгорел а есть еще раз сгорел Есть предположение что это радиою точнее ревенант ходит очень быстро там крест сгорел дважды если что <смех> рассудку у меня нету сейчас мы послушаем Так, он охоту отсюда начал. А вы видели, да? А вы видели? Где он заспавнился? А, какой заспавнился? Он мне дал гост и здесь стоял. Ну да, это Райдзюн. Смешная гадка получилась я такой сижу, типа Я, я да, короче, он когда заспанился Я думал, что он где-то прям в кроват Короче, ладно Такая вот получилась каточка интересная. Ну, то, что Райдзю, то было-то понятно Ну, мы бы сейчас по третьей охоте бы определили, бы, что Райдзю Потому что он носился там в коридоре очень быстро Потому что там датчики, всякое оборудование валялось Я датчики снял, оборудование все повыкидывал Мы бы сейчас определили бы его Если бы Он Не появился возле меня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду очень признателен и рад. Всем спасибо. Всем пока.